Магниты обладают способностью притягивать к себе небольшие железные предметы. Тела, способные длительное время сохранять свойство притягивать железо или его сплавы, называют постоянными магнитами. Кусок железа можно намагнитить. Для этого поднесем близко к нему магнит. После удаления магнита большая часть опилок опадает. С помощью динамометра сравним силы притяжения железного шарика разными частями магнита. Магнитными полюсами называют те места магнита, в которых магнитное действие проявляется наиболее сильно.